Решил все таки помыть двигатель. Он очень сильно грязный. Я его ни разу не мыл. Облил я его весь солярой. Взял просто такой, такую брызгалку. Набрал ее и облил. Наверное, еще одну наберу, чтобы конкретно все облить. Пусть покиснет. Двигатель теплый. Я катался на нем сейчас. На заднюю стенку там тоже попало, конечно, на утеплитель, но немного. Грязит до хрена. Но ну, это первый этап отмывки. Потом будет другой. Солярку смыл, нанес фейри, ну, набрызгал его. Пена была погуще. Уже просто стекла немного растворилась. Сейчас еще раз смою, посмотрим. Как отмоют, может повторю Так вот отмыл Фэри Просто наносил его Просто смывал мойкой Мойка, конечно, у меня мощная 200 атмосфер Создает В двигателе на, на выходе Там, конечно, поменьше 130-150 По-моему, там на выходе Перед пистолетом ну, вот так вот Не мыл я где-то около трех лет ну как купил так ничего и не мыл. грязи конечно было много особенно здесь в районе сапуна вылетает ничего не закрывал потому что буду промывать все контактики смазывать Сейчас возьму средство из магазина, побрызгаю им. Может быть, все отойдет. Основную грязь сбил. Можно будет другим средством попробовать. Попробовал вот этим средством отмыть вот эти вот застарелые пятна. Ну, не мой этот слово совсем. Пальцы он моет, стирается, а средство не берет. Так что средство говно. Мыл его солярой, фейри. Ну, хочется отмыть, хорошо. Потому что я его в наглях мою. То есть мне сейчас надо будет сушить всю электропроводку. Промывать, сушить, смазывать. Полностью все везде, все датчики. Попробую азелитом залить. Вроде как хорошее средство. Ну, хочется отмыть уже конкретно. И чтобы больше так сильно его не заморачиваться, не отмывать. А потом осенью так чисто укутать все вот эти вот соединения. Черный ящик, всю эту херню полиэтилен и чисто с фейри. дунуть мойка у меня хорошая отмоет не застарелую грязь это застарелая не отмывается зелит это вещь просто тем более на алюминии прям видно что поплыло все уже грязь пошла отходить будет блястеть еще немножко добавлю подожду пару минут и надо смывать потому что слишком жесткий он азелит рулит правда краску жрет вот на рампе синие отлетает а так вообще отлично прям застарелые пятна ушли Теперь он у меня просто идеально чистый. Все отмыло, все четко. Азелит рулит. Теперь его надо будет просушить и защитить от коррозии чем-нибудь. Потому что азелит это очень жестоко. Скидываю разъемы, продуваю сжатым воздухом. Чтобы добраться вот до тех датчиков, нужно вот это все снять, вот эту вот площадочку. Там на ТНВД разъем есть и на блоке. Удалил кронштейн, крепление крышки пластиковой. Он мне не нужен, но все равно добраться практически невозможно. Чуть-чуть тогда одного на... Второй, не знаю как. Ну, будем пробовать. Открутил вот эту сверху. Два болта. Она еще и снизу там прикручена. Оказывается, что на блоке четыре разъема. Слева два. Третий на блоке. Там вот дальше. Вот он. И получается на ТНВД. не удается мне их достать. Рука слишком большая. Детей рядом нету. Буду разбирать, откручивать. Вот сейчас рулюху вот отсюда скинул. Это отсюда. Ну и вот это вот отсюда выдернул. Рылюшку надо вот снять, почистить ее. Она, там, по-моему лопнула. Ну, в общем работа есть они а так и есть это не лопнуло чтобы туда добраться снял вот эту площадку с актуаторами этот на турбину этот на игр идет вырезал прокладочку игр заглушил не знаю так понаблюдаю не знаю может быть еще и обратно вот, все уже там почистил практически, осталось всего три. Вот, раз, два, три. Но до них добраться невозможно, потому что трубка мешает, я не могу сдернуть, у меня пальцев не хватает, никак. Мешается эта трубка, придется убирать ее. Убрал в сторонку трубочку. Отсоединил все разъемы. В принципе, они были сухие. Никакой коррозии там не было. Ну, продул сжатым воздухом. Смазал на всякий случай. Зря как бы разбирал, но лучше перебзять, чем не здесь. Разбирал черный ящик. Откручивал... Эти клеммы переворачивал, снимал нижнюю крышку, ну, от, отсоединял все штекера, штекера все продул, смазал очистителем электрических контактов. Там все внутри все продул, все смазал, выдернул все предохранители, все релюшки, все продул, все смазал. Но в принципе этого можно было не делать, потому что там все было сухо, воды не было вообще. Доделал двигатель. Все, собрал. Все чистенько, красиво. Все штекера проверил. Все 10 раз перепроверил. Буду пробовать заводить. Ошибок двигателя не было. Надеюсь, не появятся. Страшно, конечно. Но а что делать? <звы> <звы> Ошибки двигателя нет. <звы> Ошибка двигателя не появилась. ЕГР перекрыт, двигатель работает ровно, все отлично, понаблюдаю немного и пойду спать, время уже половина первого ночи. Подключился, ну, появилось, появились ошибки. Датчик давления надува. Неверная инициализация. Неисправность ограничения максимального давления в топливо распределительной магистрали. Неисправность ИМВ канала. Неисправность ограничения минимального давления в топливо распределительной магистрали. Неисправность ИМВ канала. Клапан системы ЕГР. Неисправность датчик температуры охлаждающей жидкости неисправность ну датчик это постоянно было сейчас скину так, тут надо несколько раз скидывать и будем смотреть нем, какая появится ошибка Не появляется обороты только четыре с половиной тысяч я раньше как-то особо не крутил появилась ИГР наверное опять ругается Да, ИГР ругается Ну, мы это переживем Его нужно еще системно отрубать Сбросим Неисправность ИГР Ну, когда даю обороты Ошибка пропадает Пропала Сейчас опять появится, опять появился.